Если вы задавались вопросом, куда же сходить в Санкт-Петербурге, где можно отдохнуть, то это видео специально для вас. Всем привет, с вами Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Когда речь заходит о Санкт-Петербурге, одна из ассоциаций, которая всплывает на ум, это, конечно же, дворы-колодцы, так как их в нашем городе бесчетное количество. И среди всей этой огромной массы затерялся один очень интересный дворик. Его уникальность в том, что его стены, скамейки и фонтанчик усеяны мозаикой. И названием получил соответствующее мозаичный дворик. Это своего рода арт-работа художника Владимира Лубенко и его учеников. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поехали. Наш дворик находится на улице Чайковского, дом 2, и добираться мы до туда будем от станции метро Чернышевская. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И на вопрос, где же можно отдохнуть, я отвечу в мозаичном дворике. С вами был Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Пока-пока!